приветствую мои родные, с вами Елена Дегурова, Содружество жителей и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для льва и это общий гороскоп для знака зодиака а теперь вы можете заказать индивидуальные гороскопы по вашим данным и вы получите или прогноз на неделю в таких сферах как любовь бизнес или деньги и здоровье или вы можете заказать индивидуальный гороскоп на месяц также будет расписано все для вас подробно по дням когда что предусмотреть где воспользоваться своими возможностями а где наоборот остаться в тени заказывайте все ссылочки есть у нас на канале в youtube под этим видео а сейчас мои дорогие львы в будние дни недели я очень рекомендую вам заняться своими вредными привычками любыми грызть ногти пить, курить, не выполнять обещания и так далее, и так далее. То есть все, что вы хотите трансформировать из недостатков в достоинство, это самая лучшая неделя, потому что даст наибольшие плоды и, в общем-то, вам будет сделать это легче. Среда и четверг – это лучшие дни для того, чтобы, например, бросить курить, пить алкоголь или переходить на здоровый образ жизни с правильным питанием и режимом дня. Еще раз, среда и четверг – самые эффективные дни. Наверняка вы уже не раз про. Начать жить по-новому каждый понедельник, каждый Новый год, но всякий раз это заканчивалось безрезультатно. Однако в этот раз важно правильно выбирать момент для старта, и все у вас однозначно получится. Дело в том, что ваши поступки в эти дни будут иметь свойства закрепляться в вашей памяти и оставаться надолго поэтому вы имеете шанс сформировать новые полезные привычки взамен старых не очень приятных привычек которые не делают вас еще более счастливыми также это хорошее время для прохождения медицинского обследования при необходимости вам поставят точный диагноз назначат именно эффективное лечение к которому следует прислушаться и приступать незамедлительно А в конце недели на выходных могут Могут осложниться любовные отношения у вас или у вашего любимого человека. Может усилиться сексуальная потребности, могут возникнуть напряженности а на почве неудовлетворенности. Удовлетворяйтесь. Любите друг друга. Сласть. И не требуйте от любимого человека больше, чем он может вам дать. Не стройте ожиданий и не получите разочарования. И продолжая тему любви, хотела бы дополнить, что влюбленным ли вам стоит активнее использовать начало недели. Инициатива, проявленная вами в адрес любимого человека, вот прям сегодня, 19 февраля, она не останется незамеченной, а вам не придется стыдиться своего креативного порыва. Во второй половине недели обстановка будет не столь дружелюбные, особенно если вы чувствительны и мнительны. Если подобным качеством а, отличаетесь вы оба, события будут разворачиваться а, по принципу «где тонко, там и рвется». Имейте это в виду. И а, для слов и для действий придется искусно выбирать подходящий момент. А, я понимаю, что вы а, львы, вы горячие, огненные, тем не менее. Постарайтесь быть немножечко хладнокровными, как настоящие львы. А теперь, что касаемо финансов и карьеры то ли вы на этой неделе смогут совершить качественный скачок в работе, повысив производительность труда. Для этого вам потребуется более детально вникнуть в тонкости работы, скорректировать свои подходы, чтобы оптимизировать затраты времени и сил. Вместе с этим это не лучшее время для финансовых спекуляций, например, на бирже или других инвестиционных проектов любых, то есть инвестиции, особенно крупные, сейчас не самое лучшее время и операции по обмену валюты тоже могут оказаться невыгодными не стоит в это время обменивать валюту, ну, если только крайняя необходимость. Мои дорогие львы, я желаю вам самой прекрасной недели, любви, счастья, изобилия во всех его проявлениях. И, конечно же, мы ждем вас каждую неделю на прогнозах, и я очень часто записываю видео, пожалуйста, смотрите, очень много рекомендаций полезных, которые помогают вам жить еще интереснее, еще счастливее. Конечно же, нам всегда приятно получать ваши лайки, и делайте репосты максимально во все соцсети, потому что так огромное количество людей сможет стать еще более счастливыми всего одному на... благодаря одному нажатию кнопочки не скупитесь жмите на кнопочки и конечно же подписывайтесь на наш канал включая колокольчик потому что а, вы будете получать всегда оповещение о выходе нового видео нового прогноза о... Сейчас я говорю вам до свидания. С вами была Елена Дегурова. Задружество иркожителей. Самый точный энерго-вибрационный гороскоп на неделю для львов. И обещайте стать еще более счастливыми. Пока-пока.